Значит, <связь> Санкт-Петербург. У нас комиссия на связи. У нас в Санкт-Петербурге... Сейчас мы в реальности посмотрим. Включите, Санкт-Петербург. Добрый день, Николай Иванович. Да, вот Виктор Александрович у нас на связи. Олег Олегович Зацепа, член избирательной комиссии, Дмитрий Валерьевич Краснянский, член комиссии. У нас заявители в Питере э, в Санкт-Петербурге не пришли на эту часть. Нет, Виктор Александрович? Нет, нет, нет. У, нас, у нас сейчас. В зале представители Иванович... регионального отделения политической партии э, объединения. Также пришли. нет, не пришли. Ди нет, у нас есть в зале здесь представители регионального а вот. отделения политической партии Российской Объединенной Демократической партии Яблоко. Максим Евгеньевич Кац. Он был у нас на заседании рабочей группы. И сейчас присутствует. И у него будет возможность высказаться по этому поводу, если будет желание. Я сегодня по согласованию с членами рабочей группы, рассмотрения этого вопроса, его так сказать, формат немножко предложил изменить. И члены рабочей группы со мной сохранили, согласились. Я просто хочу пояснить, почему мы сейчас изменим. И вот как бы более детально рассмотрим этот вопрос. Вы знаете, комиссия центрально-избирательная особое внимание уделяет тому, что происходит в Санкт-Петербурге на выборах муниципальных в первую очередь. И мы неоднократно свою позицию заявляли, и суть этой позиции состоит в том, что избирательные комиссии, независимо от их уровня, независимо, от их возможности действовать, как они считают, вполне самостоятельно, мы считаем, что все должны действовать в рамках закона. И для того, чтобы это действия в рамках закона проводились, Центральная избирательная комиссия вот в течение этого времени, как только пошел процесс, пошли избирательные действия, трижды выезжала в Санкт-Петербург достаточно большой делегации, представительной. И выполняла, я так скажу, работу несвойственную для Центральной избирательной комиссии. Но мы обычно выезжаем и знакомимся с деятельностью избирательной комиссии субъекта, оцениваем ее действия. В данном случае мы взяли на себя полномочия в том числе быть на месте в конкретных муниципальных избирательных комиссиях, оценивать их действия, обращаться в правоохранительные органы значит, и пытаться навести порядок, который, на наш взгляд, точно должен быть как как минимум из того, что нужно делать по закону. Мне представляется, что мы сегодня можем дать оценку тому, в каком состоянии сегодня находится избирательный процесс, как происходит, как, как идет работа в избирательных муниципальных образований. Вот на примере рассмотрения этой жалобы мы хотели бы сориентировать тех кандидатов, которые не удовлетворены решениями избирательных комиссий муниципальных образований, чтобы правильное обращение абсолютно точно могло привести к принятию э, законного решения и решения отстаивающего их интереса. Иногда хождение не в ту сторону завершается тем, что время ушло и возможности решить проблему ее нет. Вот мы сегодня хотели бы рассмотреть эту жалобу и э, детально ее обсудить. И всем кандидатам, которые могут увидеть или прочитать потом наше решение, чтобы было понятно, из чего мы исходим. Что касается наших коллег-субъектов Российской Федерации, я хочу сказать, что первые два вопроса, которые мы рассмотрели достаточно оперативно, но точно вот у нас не вызвали большой дискуссии, кроме первого вопроса по партии «Зеленый» в Хабаровске, которая пригласила членов комиссии на 10, а провела конференцию в 5. Ну, второй вопрос там вообще не вызывает сомнений, поэтому, ну что человек ничего не представил, но говорит, Конституция дает мне право, пассивное избирательное право, я должен реализовать, но это мы все много раз слышали. Но я хотел бы, чтобы мы к рассмотрению жалоб в избирательных комиссиях на всех выборах относились очень детально. Исходя из того, что жалоб у нас сегодня в этой избирательной кампании с регионов немного, я могу констатировать, что... Несмотря на то, что компании достаточно э, существенные идут, это и выборы глав регионов, и выборы в субъектах Российской Федерации, ЗАГС Собрания, и выборы в муниципальных образованиях, в столицах регионов. Вот жалоб того количества, которое было там два года назад у нас и три года назад, их стало существенно меньше. Это говорит, что комиссии адаптировались, мне кажется, к тем требованиям, которые формирует Центральная избирательная комиссия. Я хотел бы это подчеркнуть. Это очень важно, коллеги, выразить вам всем благодарность за то, что вы нас вот освободили от той работы, которую обычно приходила в избирательную комиссию к нам, и мы рассматривали потоки этих обращений, заявлений и жалоб в том числе. Вот на примере избирательной комиссии Санкт-Петербурга, Виктор Александрович, мы договорились, он доложит, может быть, чуть больше, чем по сути жалобы. Он, который мы конкретно рассматриваем, по которому мы должны принять решение, он доложит чуть шире. И мы потом в дискуссии сможем еще раз выразить свои позиции, потому что происходит и по той оценке, которая есть у каждого члена Центральной избирательной комиссии. Виктор Александрович, пожалуйста, Вам слово. Благодарю Вас, Николай Иванович, благодарю члены Центральной избирательной комиссии, коллеги. Конечно, у нас проходят 111 избирательных кампаний. Первое – это выборы губернатора Санкт-Петербурга. Здесь, в этом направлении, идет все в штатном режиме. Жалоб немного, и они несостоятельны. Что касается муниципальных кампаний – то здесь действительно требует особого внимания. И хотел бы доложить, что за период проведения избирательных кампаний в городе в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступило 1504 жалобы, но при этом количество жалоб в комиссию на отказы в регистрации уже превышает 300% это означает что мы имеем дело с системным пороком в работе ряда избирательных комиссий и муниципальных образований санкт-петербургская избирательная комиссия заняла жесткую свою правовую позицию и рассмотрела на сегодняшний день по которым уже принято решение 84 жалобы из них удовлетворила жалобы заявителей 65 жалоб 27 кандидатов было зарегистрировано исключительно решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии. 38 жалоб с жесткой установкой обязали повторно рассмотреть в избирательных комиссиях муниципальных образований с учетом того, что доводы и КМО были признаны несостоятельными и не основаны на законе. Значит... Остальные жалобы 19 оставлены без удовлетворения. Значит, у нас на системной основе ежедневно работает рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Времени мы тратим достаточно много, от 5 до 7 часов проходят эти заседания. Разбираем каждую жалобу э, и э, принимаются э, самые жесткие меры тем, кто действительно не э, работает в рамках закона. Э, по действиям ИКМО проводится работа, э, изучаются все обстоятельства и в случае выявления выпиющих нарушений, принимаются и будут приниматься меры административного воздействия, в том числе и с привлечением к уголовной ответственности по статье 141. Сегодня, вот когда заканчивала работу рабочая группа Центральной избирательной комиссии России, прибыл к нам прокурор города, с которым мы вот перед заседанием ЦИК России Обсудили все вопросы, и мы договорились и было принято решение о том, что прокуратура уделяет особое внимание этому и будет поддерживать нас в наших действиях. Также на завтра спланирована встреча с председателем вернее с руководителем главного следственного управления по Санкт-Петербургу, где также будем обсуждать те или иные вопросы. Значит, мы благодарим Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, ее членов, ее сотрудников аппарата за оказание нам действительно такой вот мощной поддержки и помощи в методическом плане и вообще в административном плане. Благодарю вас, готовы ответить на вопросы, Николай Иванович. Спасибо, Виктор Александрович. Ну, я бы все-таки хотел, чтобы вы завершили, если можно, вот, или Олег Олегович продолжил вас по конкретной жалобе да, кандидатов в депутаты, чтобы мы в ходе нашей дискуссии давали оценку и общей картине, которая сложилась, и обсуждали то, тот проект постановления, который вынес сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии по жалобе. Кандидат, в котором отказано в регистрации избирательной комиссии муниципального образования, звездные. Пожалуйста, Олег Олегович. Или кто? Олег да, Олегович, произошло решение. Добрый день еще раз, Николай Иванович, уважаемые члены Центральной избирательной комиссии. Санкт петербургская избирательная комиссия жалобы кандидатов в депутаты муниципального округа, муниципального совета муниципального округа Звездная не удовлетворила, оставила без удовлетворения. При этом Санкт-Петербургская избирательная комиссия в первую очередь руководствовалась, руководствовалась тем, что для удовлетворения жалобы, то есть для отмены решения необходимо недвусмысленно и очевидно установить, что те обстоятельства, на которых это решение основано, либо не имели места в действительности, либо основания, которые комиссия положила в основу решения, связаны с неправильным толкованием закона, например, с расширительным толкованием тех или иных оснований для отказа в регистрации. В данном случае Санкт-Петербургская избирательная комиссия таких фактов не установила, она не смогла достоверно опровергнуть, те обстоятельства, которые послужили основанием для э, принятия решения. То есть отсутствие документа, представление которого обязательно для принятия решения о регистрации кандидата. В связи с чем, на мой взгляд, обоснована жалоба отклонила. Спасибо. Ну, опять, мы данную тему, данную жалобу обсуждали и вчера неоднократно член Центральной избирательной комиссии, Смотрели, знакомились с документами, и сегодня это было самое подробное обсуждение из всех трех вопросов. Я думаю, что у членов Центральной избирательной комиссии есть возможность высказаться. И, как Александр, не могу, не потому что хочу там обязательно прикнуть, но просто не могу не сказать о том, что пока конкретных решений по тем заявлениям, которые и вы сделали в правоохранительные органы и в суд, и те заявления, которые нами были направлены, все эти заявления находятся на рассмотрении в правоохранительных органах, но мы ответа и конкретных решений не получили. Причем по самым простым проблемам, это вопрос, связанный с рассмотрением протоколов об административных нарушениях, судебных решений до сих пор ни одного нет. И мне кажется, это тоже вызывает такое вот двоякое ощущение от того, что происходит. С одной стороны, мы видим, как и комиссия, и вы лично активно пытаетесь ситуацию исправить, и во многом ее исправили. Но пока те, кто нарушал закон, не понесут наказание в соответствии с этим законом, мы не сможем в общественном сознании переломить отношение к тому, что избирательная система Санкт-Петербурга, действительно настроена на проведение выборов в жестком соответствии с законом. И я думаю, что если у вас были основания для составления протоколов об административных нарушениях, вы их составили, значит основания были, я не понимаю, почему в судах до сих пор не рассмотрен ни, одно из этих, ни один из этих документов. Это не может нас не тревожить, потому что это уже, так сказать, не просто там честь мундира, это дело совести и дело нашего уважения к самим себе. Вот нарушения были, все об этом говорят. Выявлены и установлены лица, которые закон нарушили, состав этих нарушений установлен, составлены протоколы. Решений до сих пор нет. Я считаю, что это абсолютно точно нетерпимо. И вот вы говорите о встречах, они действительно... Могут быть эффективными, но пока э, реальных решений с начала избирательной кампании прошло уже э, почти месяц, больше месяца. А пока вот в этой части мы действуем непоследовательно. И все члены Центральной избирательной комиссии сегодня на заседании рабочей группы говорили о том, что наши действия должны быть логичными, последовательными и завершенными. Пока нет ни последовательности, ни завершенности. Спасибо. Да, да, сейчас Да, пожалуйста, я Виктор Александрович, вот э, все мы знаем, были вопиющие факты нарушения законодательства, были обращения и от вас, и от Центральной ребята комиссии, Следственный комитет, вот завтра у вас намечается встреча. Располагает ли хотя один фактом постановления о возбуждении уголного делу или нету? Если нет, то завтра, на встрече, наверное, вы на это обратите внимание. Благодарю вас. Действительно, пока данных у нас о принятом решении и о привлечении к уголовной ответственности еще нет. Следственный комитет говорит о том, что все материалы в порядке рассмотрения. Для этого мы завтра и переговорим, в каком состоянии находится рассмотрение наших обращений. При этом мы там ставили позицию свою на рассмотрение вопросов о привлечении по статье 141 в порядке уголовной ответственности. Завтра мы все это выясним, но пытаемся также выработать некую систему взаимодействия. И вот с прокурором мы переговорили, завтра переговорим и с руководителем Следственного комитета по санкт петербургу Спасибо. Николай Владимирович, пожалуйста. Спасибо. Уважаемые коллеги, ну, прежде всего, мне хотелось бы, чтобы как мы договаривались на рабочей группе, наше заседание Центральной избирательной комиссии по этой конкретной жалобе, чтобы оно носило некий такой, значит, назидательный смысл, да, и те, кто нас слушает по видеосвязи, прежде всего понимали, в чем нюансы того решения, которое мы с вами договорились сегодня выработать и по возможности принять. Тем более, вот я вижу здесь представителя партии «Яблоко», а четырех заявителей той жалобы, которую мы сегодня рассматривали, мы уже и не видим, и не слышим в данный момент. И именно потому, что помимо той жалобы, которую пришел срок сегодня рассмотреть, мы предполагаем, что начнут приходить в Центральную избирательную комиссию не просто жалобы на те или иные действия ИКМО, отдельных, подчеркну, ИКМО Санкт-Петербурга, как это было до сих пор, вот у меня большой перечень, Жалоб, которые направлялись руководителем регионального отделения партии Справедливой России в Санкт-Петербурге Шишкиной, было обращение лидера партии Справедливой России Сергея Михайловича Миронова. Но это были жалобы, которые, согласно законодательству, мы направляли для рассмотрения в Санкт-Петербургскую городскую комиссию, а также в органы правоохранительные по. Компетенции. Я поддержу Сепшах Магомедовича. Напомню, Виктор Александрович, что 11 июля за подписью как раз коллеги Шапеева была направлена копия такого обращения регионального отделения партии «Справедливая Россия» вам и руководителю главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу Александру Владимировичу Клаусу. Ну, прошло уже несколько дней. А Почему я об этом говорю? Потому что речь шла о Гагаринском и КМО, но механизм тех действий, которые оспаривали представители Яблоко в рассматриваемом сейчас заявлении, он удивительным образом аналогичен. И более того, 16 числа мы получили очередную информацию, из Петербурга, что как минимум, я цитирую обращение, как минимум в трех муниципальных образованиях Санкт-Петербурга были отмечены случаи якобы пропажи из ИКМО документов, которые подавали кандидаты для выдвижения и регистрации. Речь как раз идет об ИКМО «Звездное», которое мы сегодня подробно обсуждаем, а также вот ИКМО «Гагаринская» и ИКМО «Черная речка». При этом, если позволите две минуты, Николай Иванович, обратить внимание, что на лицо, конечно, выработка уже в правоприменительной практике такой изощренной технологии, когда при приеме документов на первых двух листах ИКМО впечатывает в соответствующие графы информацию о документах на компьютере, а на третьем листе, где как раз содержится информация о принятом магнитном носителе и сведения о росписях члена ИКМО, который принимал документы, и, собственно, подпись кандидата, сдающего документы, почему-то вписывается от руки. И потом... Ну вот мы сегодня даже такой, такой информации, значит, к сожалению, не получили от заявителей по, от партии Яблоко, да. Ну вот нам прислали ситуацию, когда на руках у кандидатов остается экземпляр акта о приемке документов с впечатанными буквами о, с данных документов. А предъявляется при принятии решения об отказе в регистрации э, бланк акта, где на первых двух страницах соответствующие слова «получен» или «слово нет» вписаны от руки. Той же, подчеркиваю, очевидно, рукой, которой вписана, э, были вписаны слова на последнюю третью страницу. Но то, что вот это уже механизм, который применялся в трех ИКМО, на мой взгляд, свидетельствует о том, что это непростое и не случайное совпадение. Теперь я хотел бы прежде всего обратиться к заявителям, и поскольку их представляет в данный момент перед нами только Максим Евгеньевич, обратиться к Максиму Евгеньевичу со следующим наблюдением. <coughs> Во-первых, хочу подчеркнуть, что мы максимально, возможно, тщательным образом исследовали все возможные факты, которые были нам доступны. И вот мы, Максим Евгеньевич и коллеги, сталкиваемся с какой прискорбной ситуацией. Вроде бы мы располагаем информацией о некоторых фактах, но... Когда доходит речь до необходимости принятия решения, оказывается, что юридически значимых э, фактов, которые имеют правовую определенность, подкреплены документально, у нас оказывается недостаточным для того, чтобы принять юридически взвешенное, обоснованное решение. А э, начинает складываться такое впечатление, что формируя, Комбинацию обращений с жалобами по значит, обжалованию принимаемых решений по регистрации избирательное объединение тоже немножечко, простите меня за такую догадку, немножечко хитрят. Ну вот согласитесь, странно, да? мы рассматриваем сегодня обращение четырех конкретных кандидатов от партии Яблоко которые пострадали от того, что якобы у пятого кандидата, который сдавал документы в ЭКМО «Звездное» первым по времени, по хронологии, э, таинственным образом, если верить, опять же, словам третьих лиц, потому что заявление от э, этого кандидата э, не, не имеет места в документах, представленных нам, э, исчез документ, э, нотариально заверенное свидетельство о регистрации отделения партии в городе Санкт-Петербурге. И э, вот мы оказываемся в такой ситуации, что вроде бы на словах все понятно, но э, юридически значимое решение, так же, как э, не смогли это сделать коллеги из городской избирательной комиссии, мы принять не в силах. Поэтому, учитывая вот призыв Николая Ивановича, чтобы мы какой-то сегодня преподнесли, может быть, урок открытый тем кандидатам, которые еще находятся в процессе обжалования, уважаемые коллеги, будьте внимательны и имейте в виду, если вы столкнулись с ситуацией, когда для, еще раз подчеркну: для получения юридически значимых документов, необходимы следственные действия или какие-то иные действия со стороны правоохранительных органов, не тратьте драгоценное время для того, чтобы обращаться по линии избирательных комиссий, потому что мы на основании ваших слов, публичных заявлений, лишены возможности, будем в этой ситуации вам помочь. Вот поэтому именно, Николай Иванович, простите за да, значит, понимая, Всю выверенность нашего решения, который, проект которого нам предложен, и проголосовав за такой именно подход Центральной избирательной комиссии к данному вопросу, я все-таки при голосовании на Центральной избирательной комиссии не стану поддерживать это решение, хотя понимаю его целесообразность и... Единственная возможность. Вот. Но я воздержусь именно для того, чтобы подчеркнуть, что, ну, как говорится, сердцем-то мы все-таки на стороне тех, кто действует по закону, а не на стороне тех, которые, как целый ряд ИКМО Санкт-Петербурга, пытаются придать своей деятельности форму законной деятельности, а по сути занимаются издевательством над кандидатами. Спасибо, Николай Иванович. Пожалуйста, коллеги, еще кто желает высказать. Евгений Александрович, пожалуйста, Шевченко. Уважаемые коллеги, в тот момент, когда мы рассматривали жалобу на сегодняшней рабочей группе, представитель заявителя рассказал, что по аналогичному факту представитель другой партии, или самодвиженец, я боюсь ошибиться, подал жалобу в суд. И суд, исследовав соответствующие документы, принял решение удовлетворить этот иск и обязать кандидата зарегистрировать. Но это суд, который вправе принять те решения, которые он может в силу своих полномочий. Центральная избирательная комиссия таких полномочий не имеет. Действительно, очень интересная ситуация. Сегодня мы рассматриваем жалобу четырех кандидатов. Козловского, Павлова, Пушкарева и Чапчикова, которым отказали в регистрации. Но у нас жалобы к Валишиной, Валерии Сергеевны, на сегодняшний момент в избирательной комиссии нет. Почему? Если партия монолит, если партия выдвигает кандидатов по одному муниципалитету, это люди, которые друг друга знают и которые вместе должны отстаивать свои права. Тем более, что все нити ведут вот к Валерии Сергеевне Ковалишиной. Те документы, которые у нас есть, а мы просили и заявители представить хоть какие-то документы, чтобы мы могли все-таки убедиться в их правоте, к сожалению, нам представлены не были. И мы рассматривали то, что у нас было, Поэтому я бы хотел поддержать результативную часть нашего решения и хотел бы обратиться к кандидатам и к политическим партиям, чтобы не терять сроки на обжалование, потому что они строго прописаны в федеральном законе, и обжалование не подлежит. Что если есть вещи, которые может установить только суд то нужно идти именно туда и там добиваться правды. Либо, если это есть желание, чтобы наши жалобы рассматривались нами, в Центральной избирательной комиссии или в избирательной комиссии субъекта Федерации, то, конечно, нужно представлять исчерпывающий массив документов, желательно, конечно, подлинников. Спасибо. Спасибо. Коллеги, кто еще хочет... Да, Максим Евгеньевич, пожалуйста. Да, кнопочка справа включайте. Если можно, достаточно кратко, мы много все-таки уже. Да, уважаемые друзья, я бы хотел, во-первых, кратко сказать про доклад Петербургской избирательной комиссии. Действительно, многие жалобы, которые поступают в Петербургскую избирательную комиссию, рассматриваются объективно и отменяются решения ИКМО. Этот процесс идет. К сожалению, он не касается двух районов города, это Петроградский район и Московский район. По этим двум районам большая часть жалоб вот, по тем или иным причинам отклоняется. По другим районам рассмотрение с нашей точки зрения объективное. Я бы хотел сказать по сути этой жалобы. Во-первых, вот господин Левичев сказал, что и «Справедливая Россия» сталкивается с такой проблемой. И говорил про машинописные рукописные формы. У нас все три страницы машинописные. У нас все три выданы, а теперь избирательная комиссия дает две страницы ручные, а третью показывает машинописную, якобы якобы как бы настоящую. То есть они говорят, будто бы две они напечатали, а третью написали. Можно, можно извините, перебью. Но у нас да. вот то, что мы имеем в материалах, не подтверждает все страницы, машинописные, никаких... Ну, заполнены, понятно, вручную. А все... Все, все выданные кандидату, машинописные не заполнены вручную. Ну, еще раз, я напомню тогда то, что сказал э, Евгений Александрович. Я еще Это раз я говорю. Кандидаты, которые к нам написали жалобу. Во-первых, прислали ее, ладно, Господь с ним по факту, без подписи. Написали, что приложили документы. Мы документы от них, от кандидатов, не получили до сих пор ни одного. Стоп. И все документы, которые у нас есть в наличии, мы нарочно запросили из Санкт-Петербурга. И работаем с тем, что нам дала комиссия. А кандидаты до сих пор даже не представили ни одного документа, ни одной страницы. И здесь мы тоже говорим о том, что, конечно, партия должна поддерживать кандидатов и организационно, и юридически. Потому что кандидат не всегда имеет возможность вот так оперативно все представлять. И, и мы рассматриваем жалобу вот сегодня. Да? Они написали, что приложение, но приложения как такового нет. Есть через электронную приемную поступившие приложения. Партия это поставляла, и есть даже входящий номер у них. То есть э, довольно странно, что их не рассматривала комиссия. А кто даст пояснение по этому поводу? В, в них совершенно точно есть документ, машинописный, с, весь машинописный, с подтверждением. Владимир Владимирович, можете дать пояснение? Николай Иванович, поступали обращения данной партии, но то, о чем говорит э, коллега, такого у нас зарегистрировано не было, но мы можем уточнить по дополнительному запросу. Хорошо, э -э продолжайте. Ну, а, а, значит, я тогда продолжу, а, потому что... А, при мне лично это грузилось в электронную приемную, я Может видел, быть. как это поступило. Значит, э, по поводу сути проблемы. Я просто хочу, чтобы не было двусмысленности. Если бы у нас было желание не работать с документами, мы на Рочном, с Питера ничего бы не везли. А мы бы мы работали привезли? с тем, что у нас. Нет, я просто говорю, а то так будет, что якобы мы там получили, а потом что-то скрыли. Мы, не имея документов, запросили нам привезли документы где-то страниц на 200, всем mm -hmm. членам ЦИК это было размножено, и все работали с этими документами, пожалуйста. И там не присутствовала выписка кавалишиной с подтверждением нотариальной доверенности машинописная? Она совершенно точно есть в наших документах, совершенно точно. Вся машинописная, Мы еще машинописная. Мы еще раз вам говорим, то, что мы утром сегодня обсуждали. От Ковалишина в Центральной избирательной комиссии вообще нет заявления. Кандидаты приложили ее выписку, как, так как это ее выписка доказывает. Я ее могу сейчас продемонстрировать, она здесь у меня вот, вот есть. Я могу продолжить, я не знаю, может быть, стоит это как-то отдельно рассмотреть, потому что если комиссия это не представила, мы это точно представляли Петербургскую комиссию. Это 100% было, и там рассматривалось, и Ковалишина там выступала, и эта бумага рассматривалась на комиссии. В комиссии точно ее видели, я думаю, они даже могут это подтвердить. Я бы хотел тогда продолжить, по сути, жалобы. В постановлении Конституционного суда 14-п от 22 июня 2010 года говорится, что при осуществлении полномочий избирательных комиссий, таких как регистрация кандидатов, комиссии, прежде всего, интерес, э, руководствоваться должны интересами граждан, как носителей избирательных прав, что соответствует второй статье Конституции. В комиссию «Звездная» подано заявление, первого кандидата от Яблока, Ковалишиной, и с, ними, с ним было подано нотариальное свидетельство партии Яблоко, заверенное нотариально, о том, что эта партия существует. Для этого нужен этот документ. Комиссия Звездная представила на разбирательство другой документ, заполненный рукописно в двух страницах, из которого следует, что это свидетельство представлено не было. С этим... На трех, значит, там две страницы записаны рукописно, а третья машина, машина У У Ковалишиной нет руки. Максим Юрьевич, вот можно дискуссия, стоит. которую мы сейчас начинаем, да, я уж извините, вот перебиваю вас который раз, но это важно, чтобы мы понимали, о чем идет разговор, и не уходили в сторону предположений. Мы еще раз говорили сегодня на рабочей группе, и сейчас это ясно и Видно, да, что э, утверждения, которые вы говорите и говорит, говорят кандидаты, это утверждения, которые ничем не подтверждаются. Это, Во-первых, во-вторых, мы говорим, возможно, если эти подтверждения имеют под собой реальную основу, то тогда речь идет о преступлении. И это другой орган занимается этим. Именно поэтому мы сегодня так подробно обсуждаем и говорим, что в тех случаях, когда мы говорим о преступлении, а в данном случае заявители говорят о якобы совершенном в ЭКМО преступлении, это надо сразу идти по адресу да, и доказывать истину там. У нас сейчас есть документы от вас и есть документы от избирательной комиссии. От вас есть заявление и ничего более. От, и утверждений в этом заявлении. Да? Мы сейчас посмотрим, какие еще есть документы. Но эти документы точно, они, если и мы их и сведем вместе, будут противоречить, или это будут одни и те же документы. Но исследовать, какие документы в данном случае я э, правильные, а какие э, фиктивные документы, это не задача Центральной избирательной комиссии в этой части. Поэтому мы настойчиво говорим о том, что поддержим обращение одного из кандидатов вашей партии в ГУМВД, город Санкт-Петербурга, о дополнительном изучении всего, что произошло на площадке ИКМО ⁇ Звездные ⁇ с тем, чтобы установить истину, или, по крайней мере, попытаться установить. И после этого должны быть совершены действия, или человек, или люди все должны понести. Законом предусмотрено наказание, а права кандидата восстановлены. Но при нынешних обстоятельствах это сделать невозможно на площадке Центральной избирательной комиссии. Можно я завершать свое выступление? Значит, по поводу обращений именно в Центральную избирательную комиссию, а не в суды. В партии Яблоко совместно с кандидатами в Санкт-Петербурге было принято принципиальное решение не обращаться в суды, а обращаться по линии избирательных комиссий по всем вопросам. Это мы сделали по причине того, что Центральная избирательная комиссия глубоко в теме происходящей ситуации в Санкт-Петербурге, знает всю картину и с нашей точки зрения способна объективно, и в частности из за тех публичных заявлений, которые делаются Центральной избирательной комиссии, объективно рассмотреть эти случаи. А совместить и суд, и Центральную избирательную комиссию нельзя, так как сроки не позволяют. Суд начинает рассматривать, Центральная избирательная комиссия прекращает. Поэтому мы сделали выбор в, вот, в пользу Центральной избирательной комиссии, и все жалобы, в том числе следующая такая же по Гагаринскому, где у нас тоже выкинули нотариалку, как вот сказал господин Левичев, как у справедливой России. И точно он так не говорил, что выкинули. Это ваше слово. Э, ну, она пропала хорошо. Вот, господин Левичевич ну, сказал, не она надо пропала. Приписывать человек того, что он не говорил. О, мне кажется, что пропал, он сказал. Ну, если кажется, можно повторить. Э, значит, э, по Гагаринскому такой же точно случай. Значит, я бы хотел продолжить, извиняюсь, вот, э, э, это не единственный случай в комиссии Звездного, когда происходит такая ситуация. Один из них уже был в суде, действительно. Э, там у самого движенца э, поменялось э, подтверждающий документ, он был рукописный, он был машинописный и тоже пришел рукописный. И суд пришел к выводу, что э, он признал оба документа подлинными. Но пришел к выводу, что э, машинописный можно считать также подлинным и восстановил в правах кандидата. Э, с нашей точки зрения регистрация кандидатов или отмена решения избирательной комиссии не признает факта подлога. Факт подлога будет, я надеюсь, правда, как вы и вы в своем выступлении сказали, петербургские правоохранительные органы не очень-то расследуют то, что, к чему мы к ним обращаемся. Но это будет расследовано. Значит, регистрация кандидатов или отмена решения комиссии не приводит к нарушению чьих-либо прав, а отказ в Центральной избирательной комиссии отменить решение ИКМО как раз приведет к тому, что ни одного кандидата от Яблока в Звездном районе, в Звездном округе Санкт-Петербурга не будет, и Центральная избирательная комиссия тем самым поддержит, с моей точки зрения, незаконные действия избирательной комиссии муниципальной, которые весьма вероятно будут доказаны впоследствии правоохранительными органами или судами. С моей точки зрения, для восстановления прав избирательных прав граждан в соответствии с Конституцией не нужно подтверждать никакого преступления Центральной избирательной комиссии, а нужно отменить и отправить на пересмотр. Спасибо, Сейчас я, я быстро заканчиваю, последняя фраза. С нашей точки зрения, необходимо отправить на пересмотр в избирательную комиссию Звездного все эти заявления, чтобы они с учетом новых обстоятельств их рассмотрели. И в таком случае кандидаты, если они опять откажут, смогут обратиться в суд. В данном случае все сроки судебных обжалований исчерпаны, и в случае поддержки Центральной избирательной комиссии вот этого ИКМО кандидатов на выборах не будет. Даже если правоохранительные органы что-то и установят. Спасибо, Спасибо. Максим Я только не очень понял, по каким основаниям мы должны отменить решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии. По тому основанию, что кандидаты. Мы должны подтвердить, что документ. Был представлен в комиссии и комиссии был утерян. Правильно его нет, есть а под... есть подтверждение кандидата, официально заверенное комиссией, о том, что документ был представлен с моей точки зрения. Спасибо, это спасибо, достаточное основание спасибо. для отмены решения. А можно один вопрос? Вот да? все-таки для чистоты отношений, если мы говорим о предвзятости, а сколько кандидатов было зарегистрировано в четырнадцатом году на выборах в муниципальное образование от яблока? Я тогда не занимался этим, но... Я вам для того, чтобы вы понимали, 70. о чем идет речь, об отношении комиссии. Их был зарегистрирован тогда 99 кандидатов. Mm -hmm. А знаете, сколько сейчас зарегистрировано кандидатов? Конечно. Ну, скажите эту цифру для удовольствия всех сидящих. 275. Отлично. Спасибо вам большое. Это к тому, что комиссия сегодня работают... Предвзято, да, зарегистрировали уже в три раза больше кандидатов, чем было в 2014 году. Я вот хочу сказать, что да, вы вначале это сказали, что комиссии да, стали работать объективнее. Да. Факты упорно доказывают, что сегодня избирательная система Санкт-Петербурга в этой части меняется. Нам, конечно, хотелось, чтобы она была менялась быстрее и менялась, так сказать, ну без такого жесткого административного воздействия на ИКМО. Но мы надеемся, что и с вашей помощью мы восстановим права тех, кого нарушен. но принимать решения, которые кого-то обвиняют в уголовном преступлении без каких бы то ни было доказательств, Центральная избирательная комиссия не может себе позволить. Спасибо, присаживайтесь. Максим Я и, присаживайтесь. извиняюсь. С моей точки зрения, общее улучшение ситуации в Санкт-Петербурге не позволяет нарушать избирательные права. И это правда. Мы с этим не спорим. Все, мы сейчас решение будем обсуждать, и вы увидите, что мы с этим не спорим, а наоборот поддерживаем. Да, пожалуйста, присаживайтесь. Коллеги, кто еще хочет? Да, Николай Владимирович. Николай, если можно, отклик на выступление Максима Евгеньевича, как более молодого коллегу. Уважаемый Максим Евгеньевич, я очень сожалею, что вы либо не внимательно меня слушали, либо не успели осмыслить то, что я по доброте душевной пытался донести до вас и э, других коллег из других избирательных объединений. Ну, Во-первых, когда я употребил слово «пропала заверенная копия», это не я сказал, это я процитировал, еще раз подчеркну обращение, которое официально поступило в Центральную избирательную комиссию. А вот когда вы еще раз подчеркнули, что партия «Яблоко» приняла какое-то там принципиальное решение, вот я и стремился донести до вашего сознания, что это принципиальное решение, принятое партией «Яблоко», в конкретных исторических условиях является недальновидным. Спасибо. Спасибо. Да, да Борис Сафарыч, пожалуйста. Я благодарю вас, уважаемый Николай Иванович, уважаемые коллеги, Слушая выступление, я представляю себе зеленую лужайку электорального поля. С одной стороны, невинные белые овечки, жаждущие электоральной демократии. При этом, на этой белой шорсти этих овечек, ну, не единого темного пятнышка. И с другой стороны, злодеи, которые с острыми ножами ждут, когда же эти самые овечки появятся, дабы дабы поступить так, как обычно поступают злодеи. Уважаемые коллеги, я самым внимательным образом изучил все документы, которые к нам поступили. Хотел бы сказать о том, что называется вот-вот дословно, по букве на э -э, те же явления, те обращения, которые поступили в Центральную избирательную комиссию. Разумеется, при этом имея в виду и особое мнение члены избирательной комиссии города Санкт-Петербурга. Кстати, хочу сказать о том, что мне это особое мнение необычайно понравилось. И понравилась сама идея презумпции добросовестности участников избирательного процесса, избирательного действия. И да, действительно, нужно верить, с доверием относиться ко всему тому, что утверждает представители той или иной стороны, но до тех пор, походу, это утверждение не будет опровергнуто. И с этой точки зрения я хотел бы, уважаемые коллеги, высказать свое мнение. Избирательная комиссия города Санкт-Петербурга, на мой взгляд, приняла вполне обоснованное решение. И самый главный вопрос, был ли этот самый документ нотариально удостоверен и представлен. И вот здесь мы говорим, Ковалишина, либо другие э, кандидаты, выдвинутые региональным отделением политической партии. И у меня главный вопрос, а где само региональное отделение политической партии? Я вынужден констатировать, что либо это региональное отделение поразило организационной немощь, э, либо они предоставили... предоставили вот течению, так сказать, ветра, либо течению, течению тех самых различных течений, которые имеют место быть на этом самом электоральном, электоральном поле, поле электоральной демократии. Я хотел бы сказать о том, что региональное отделение, на мой взгляд, совсем не должным образом сопроводило то решение, которое оно приняло для того, чтобы принять участие в формировании, формировании соответствующих публичных властей в данной ситуации, органов местного самоуправления. Я мог бы подвергнуть критике наших уважаемых коллег по избирательной комиссии города Санкт-Петербурга. Во всяком случае, из тех документов, тех материалов, которые я имел возможность изучить, я вовсе не делаю вывода о том, что Уведомление избирательной комиссии э, муниципального образования касательно проводимого мероприятия это уведомление соответствует требованиям нашего законодательства. Я категорически настаиваю на том, что это вовсе не есть элемент процедуры. Я полагаю, что это проблема материального права. Я глубоко убежден о том, что это, если хотите, часть механизма, Контроля, которое федеральное законодательство установило, контроля, я имею в виду, за соблюдением тех правил, материального, процессуального права, которые наше законодательство обратило, установило для выдвижения э, кандидатов в депутаты, неважно, э, Государственной Думы, э, региональных парламентов, либо органов местного самоуправления, и по сути дела, Подобным якобы уведомлением, удивительно интересно составленный текст телеграммы, который приводится в том числе в постановлении Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии, удивительнейшим образом составлено. Вместо того, чтобы сказать предельно просто и четко, где, когда, в какое время, разумеется, при этом обозначив цель этого мероприятия, на которое, о котором извещается избирательная комиссия, называют целую серию, так сказать, каких-то дат, какого-то времени, дней, не думая, о том, что, не думая о том, что в выборах присутствует, точнее, участвует целый ряд иных политических партий с этой точки зрения, Уважаемые коллеги, я полагаю, что вывод, вывод городской избирательной комиссии о том, что в этой части видите ли все хорошо, плохо только в том, что касается, касается нотариально заверенного документа, копии, о которой так долго говорили. Уважаемые коллеги. Я вполне солидарен с теми оценками, которые были дадены здесь. Я вовсе не смею настаивать на том, что муниципальные избирательные комиссии дурно работают, либо нарушают закон. Поскольку глубочайшим образом убежден, что сам по себе факт нарушения этого закона в данной ситуации, их, по сути дела, обвинили в совершении уголовного преступления и очень серьезного уголовного преступления. По сути дела, некое организованное преступное сообщество препятствует гражданам в осуществлении их избирательных прав. Так вот, я хотел бы, уважаемые коллеги, высказать свое убеждение в том, что решение избирательной комиссии города Санкт-Петербурга, на мой взгляд, является продуманным решением. Решением аргументированным, разумеется, при этом я продолжаю сомневаться в справедливости тезиса о том, что якобы уведомление о проведении соответствующего мероприятия партии было, было осуществлено надлежащим образом. Но в целом, я полагаю, вывод избирательной комиссии города Санкт-Петербурга, он является законным и обоснованным. При этом, уважаемый Николай Иванович, мои уважаемые коллеги, были предложения касательно части пункта второго, прошу прощения, нашего постановления, и насчет пункта третьего. Поскольку, поскольку даже здесь сегодня в этом зале звучали, заявление о том, что совершено преступление, мы с вами как государственный орган, на основании действующего законодательства мы обязаны поставить в известность органы, специально на то, уполномоченные об этом обстоятельстве. И я готов поддержать и предложение обратиться в эти инстанции э с просьбой, ходатайством, требованием требованиям э, взять под контроль рассмотрение этой проблемы, имея при этом в виду, что речь идет о важнейших конституционных ценностях. И с этой точки зрения, уважаемые коллеги, я, как и кто-то из моих коллег, прошу извинения, может быть, за многословие, но сам по себе пафос объясняется только одним – Общим нашим поиском истины, я глубочайшим образом убежден, что наши коллеги по ту сторону экрана в установлении этой истины заинтересованы так же, как и мы, точно так же, как и заявители в этом деле. Я вас благодарю, уважаемые коллеги. Я поддерживаю проект Спасибо, нашего коллеги, я Иванович, на Благодарю вас. Уважаемые члены комиссии, уважаемые участники заседания, я э, поддерживаю, в принципе, позицию Николая Владимировича Левичева. И э, только хотел бы единственное сказать, что э, э, нельзя делать заявителям упреки в том, что они заявили о совершении преступления. Они таких заявлений из того, что я слышал на рабочей группе сейчас, они не делали. А вот уже квалификацию их заявлений как обвинения в преступлении сделали члены Центральной избирательной комиссии, некоторые в своих выступлениях. Пусть это останется на их совести. Преступление или не преступление, это решает суд. В данном случае четко совершенно позиция была изложена, что по всей вероятности существуют два вида документов В одном сказано, что не сдавали копии, нотариально достоверенной копии документа о регистрации, а в другом, вот Кац об этом утверждал, что как раз обратно и, и тот и другой документ как бы являются действительными. поэтому я до тех пор пока не выяснена история с ковалишной я воздерживаюсь от принятия решений спасибо Евгений Иванович. ровно одно слово да пожалуйста быстро о том, что, видите ли, некоторые члены Центральной избирательной комиссии вот и не знают. Так я хотел бы сказать о том, что некоторые члены Центральной избирательной комиссии не знают малого пустячка. содержания конституционного э, принципа, заключающегося в презумпции невиновности. Так вот, я хотел бы сказать о том, что когда и если говорится о том, нет, мы сдавали, они подменили, они обманули, они изъяли этот документ. Это, по сути дела, есть обвинение в совершении преступления, которое квалифицируется как воспрепятствование осуществлению избирательных прав граждан. И с этой точки зрения, простите великодушно, суд примет решение в отношении того-либо иного лица, которое совершило преступление. Но это не в малой мере не препятствует гражданину заявить о совершении преступления, ежели он его считает таковым. А органы, которые на то уполномочены Конституцией и Законом, соответствующие решения примут. Благодарю вас. Я Спасибо. не могу держаться, Спасибо, уважаемые Алексей, коллеги, за уважением к нашей Конституции, коллеги. от того, чтобы не поправить, не поправить или не предостеречь, от э, неверной интерпретации этого великого документа. Спасибо. Коллеги, есть проект постановления. Я обращаю Ваше внимание, что он состоит из трех пунктов. Первый пункт – решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии оставить без изменений. И мне кажется, аргументы, которые были представлены и комиссией Санкт-Петербурга, и в выступлениях коллег, э, э, и в выступлениях коллег, э, значит, они вполне всеми услышаны, и каждый имеет право свою позицию сформировать в соответствии с дискуссией, которая прозвучала с личным убеждением. Пункт второй. Направить в главное управление МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области обращение. Я бы добавил слова Центральной избирательной комиссии с просьбой взять на особый контроль рассмотрения заявлений по фактам нарушений действующего законодательства со стороны ИКМО звездные. И третий пункт, он существенный, на наш взгляд он тоже требует серьезной работы. Поручить Санкт-Петербургской избирательной комиссии провести анализ работы ИКМО «Звездный» на предмет исполнения требований действующего законодательства и представить Центральной избирательной комиссии Российской Федерации отчет по итогам исполнения поручений. Я предлагаю установить срок по этому поводу. Мне кажется, достаточно одной недели. Я думаю, что можно было бы нам в случае необходимости подключиться от Центральной избирательной комиссии к анализу работы именно этой КМО. Если есть необходимость, Виктор Александрович, вам помочь, мы готовы вам командировать человека, грамотного специалиста, который позволит. Или вы позволит более глубоко вникнуть в суть того, что происходит на площадке КМО, или вы сами справитесь с этой, с этой работой, как хотите. Но... Анализ того, тот анализ, который вы представите, поверьте, он будет подвергнут серьезной аналитике, и мы предъявим претензии, если этот анализ будет необъективным. Коллеги, вот с этими замечаниями, такими редакционными, если нет возражений, я выношу на голосование данный проект постановления. Коллеги, кто за то, чтобы принять данный проект постановления? Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Два человека. Решение принято. Решение принято. Спасибо. Виктор Александрович, спасибо. Я хочу, чтобы вы еще раз все-таки обратили внимание на те высказания, которые были со стороны членов Центральной избирательной комиссии. Они были вполне объективными. Особо, понятно, мне всегда хочется, чтобы на меня всегда особое внимание обращали, но я обращаю ваше внимание вот на эту часть своего выступления, связанную с... Протоколами об административных нарушениях. Я прошу вас все-таки завтра утром информировать Центральную избирательную комиссию о том, каким же образом и в какие реальные сроки решения по ним будут приняты. Законные решения. Я не говорю, что настаиваю, но должны быть приняты решения. Это безмолвие, оно начинает пугать, как будто тебя выбросили в космос и даже не дали скафандра. Тишина безвоздушное пространство. Поэтому я прошу информировать комиссию о том, что мы имеем в этой части. И если можно, по тем обращениям, которые были от нас направлены в прокуратуру, вы встречались с прокурором, мы ему направляли в Главное следственное управление по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, тоже хотелось бы понимать в какой стадии рассмотрения этих документов мы находимся. Мы сейчас проходим с вами второй этап, это этапа регистрации. Мы прогнозировали, что он будет непростым. Все констатируют сегодня, что ситуация во многом выправляется. Но нас ждет третий этап. Это единый день голосования. И мы должны, должны понимать, что если мы усматриваем в действиях комиссии какую-то целенаправленную такую, решение, какой-то целенаправленной задачи, то многие вещи негативного характера этими Целеполагателями будут э, реализовываться в единый день голосования на, участков, на избирательных участках. Нам бы очень не хотелось превращать в скандал еще в единый день голосования. Поэтому я убедительно прошу активно работать с участковыми избирательными комиссиями. Они приступают скоро к работе, ну не так скоро. Но активно поработать и с точки зрения дополнительных э, занятий по... Изучению тех норм, которыми они должны руководствоваться, и по профилактике тех нарушений, которые они могут совершать, по чьей, чьей бы то ни было рекомендации. Коллеги, мы этот вопрос повестку дня завершили.